Здравствуйте, с вами Диана Билан и онлайн-школа ILS. Сегодня я подготовила для вас очень простое видео на тему предлоги в английском языке для детей, только начинающих изучать язык. Как вашему ребенку научиться быстро понимать и отвечать на вопросы, где находится тот или иной предмет, мы узнаем прямо сейчас. Кстати, в описании к этому видео вы сможете скачать полезный материал. Пять советов, как увлечь ребенка английским языком. Ну что ж, поехали! Для начала давайте выучим несколько слов, при помощи которых мы будем составлять такие предложения. Эти слова называются предлогами: on on in, in under under. By. By. Друзья, давайте теперь споем небольшую песенку и пропоем все наши предлоги прямо в песенке. Он, он, бай, он, он, ну что ж, когда мы задаем вопрос, говоря об одном предмете, мы начинаем со слов «where is» или сокращенно «where's». Ответ мы начинаем со слов «it is» или сокращенно «its». Повторяйте за мной. Where's the fly? Where's the fly? It's on the fridge. It's on the fridge. Where's the fly? Where's the fly? It's in the fridge. It's in the fridge. Where's the fly? Where's the fly? It's under the fridge. It's under the fridge. Where's the fly? Если мы задаем вопрос о двух и более предметах, то вопрос должен начинаться со слов where а ответ со слов there are, или сокращенно there. А теперь посмотрите на картинки и постарайтесь ответить на мои вопросы. Where's the snake? It's by the chair. Where's the snake? It's on the chair. Молодцы! Теперь вперед тренироваться и практиковаться. Напишите в комментариях, понравилось ли вам это видео, и приходите заниматься английским в онлайн школу ILS. Изучайте английский легко, быстро, и интересно из любого города. Наши контакты вы можете найти в описании к этому видео. До встречи! See you next time. Bye. ILS your bilingual future.